<гулев> <служж> <гулев> бежим, бежим. Бежим, <стуж> бежим. бежим. <проб> рядом, Большой красивый круг. <гулев> <гулев> Ой, хорошо. давай, <гулев> давай, <Хорошо. гулев> <гулев> Да, молодец! Да, хорошо! Давайте сюда!